Друзья, всем привет! Вы на канале ⁇ Время ⁇ Деньги ⁇ На своем канале показываю сайты для заработка в интернете, а также тестирую их на платежеспособность. Сегодня покажу один интересный сайт, который позволяет зарабатывать деньги. А, то есть это не хайп, здесь мы не делаем инвестиции под определенный процент, здесь нам нужно покупать уровни. Но, в принципе, начать можно всего с 10 рублей. А, ну и при этом заработать, а, как я считаю, неплохие деньги. В принципе, можно зарабатывать, как строя свою команду, то есть приглашать людей, и можно зарабатывать на пассиве. Сегодня все покажу и расскажу, поэтому обязательно смотрите данное видео до конца, но если вы по какой-то причине еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и поставьте лайк. Проект называется «Хатабыч», здесь написано «Ваша финансовая независимость». Открылся он 22 марта 2023 года, то есть, в принципе, работает всего третий день. И здесь, смотрите, можно начать зарабатывать, всего лишь активировав первый уровень. Ну и, по сути, здесь первый уровень стоит всего лишь 10 рублей. То есть, можно начать с 10 рублей. То есть, я думаю, у каждого найдется 10 рублей и при этом заработать неплохие деньги. Вот здесь написано, вход 10 рублей единоразово, доход свыше 30 тысяч рублей. Это реально с нашей системой заработка. То есть, здесь продуманный маркетинг, мгновенные платежи, зачисления и выплаты денег. И также давайте посмотрим статистику. На данный момент здесь 194 участника, заработано пока что 820 рублей и обработано заказов 50 штук. И вот здесь можно посмотреть маркетинг данного проекта. То есть если мы покупаем первый уровень стоимостью 10 рублей, при этом к нам приходят рефералы 3 человека, доход с первого уровня составляет 30 рублей. Второй, второй уровень стоит 20 рублей, при этом доход 180 рублей. Третий уровень 50 рублей, при этом доход с уровня 1350 рублей. И четвертый уровень 380 рублей, при этом доход с уровня 30780 рублей друзья самое интересное в данном проекте что здесь привлекать а, рефералов не обязательно то есть можно зарабатывать на пассиве так как здесь идут а, переливы от куратора то есть в данном случае это буду я а, я буду активно строить команду а, в данном проекте и если вы пройдете регистрацию по ссылочке в описании, то будут переливы а, от меня, то есть будут рефералы к вам а, тоже присоединяться, и вы можете зарабатывать без привлечения партнеров. Но если вы будете привлекать партнеров, то заработок, а, заработок будет гораздо быстрее. То есть здесь можно всего лишь начать с 10 рублей. То есть покупаем первый уровень и начинаем уже зарабатывать. То есть можно зарабатывать и с привлечением, и зарабатывать пассивно на данном проекте. Также здесь смотрите, Сегодня прошел регистрацию и активировал три уровня, то есть первый а, стоимостью 10 рублей, второй 20 рублей и третий стоимостью 50 рублей. То есть общая, я купил уровней на общую сумму 80 рублей, то есть это не такие большие деньги, чтобы начать зарабатывать. Также вот здесь есть отзывы, то есть можно а, почитать и здесь три простых шага, то есть быстрая регистрация, повышение уровня и получение прибыли. При этом повторюсь, что можно а, всего лишь купить первый уровень за 10 рублей, то есть 10 рублей это вообще я считаю не такие уж большие деньги, в принципе это даже не деньги, чтобы начать строить свой пассивный а, доход с помощью данного проекта. Также вверху есть отзывы, можно посмотреть видео по данному проекту. И вот здесь вверху есть кнопочка для регистрации, там все просто, вводим свой логин, e-mail, пароль и кнопочка для входа. Давайте я перейду в личный кабинет. Итак, перешел я в личный кабинет, здесь у меня написано ваш текущий уровень 3. То есть я активировал, активировал 3 уровня. Итак, первым делом рекомендую перейти в раздел, так давайте вот здесь посмотрим, перейти, перейти, где у нас настройки, вот здесь вверху смотрите, перейти в профиль и далее указать свой кошелек для выплаты денег. Здесь все пополнения и выплаты осуществляются с помощью платежной системы PR, то есть у меня указан мой PR кошелек. А также, смотрите, далее переходим в раздел «Пополнить», то есть мы пополняем желаемую сумму. У меня здесь сегодня было пополнено 80 рублей, и я активировал 3 уровня. То есть нажимаем «Пополнить счет», здесь платежная система PR. вводим сумму, нажимаем «Пополнить». Далее переходим в раздел «Пополнить». Повысить уровень. То есть, переходим в данный раздел. И вот здесь, смотрите, сразу же будет предложено активировать первый уровень стоимостью 10 рублей. То есть, просто здесь нажимаем повысить уровень и начинаем уже зарабатывать. А сейчас у меня предложено активировать четвертый уровень. То есть, три уровня у меня уже активировано. А, ну и, в принципе, начинаем заработок. Если привлекаем партнеров, то, соответственно... Заработок у нас быстрее, если не хотим привлекать и зарабатывать на пассиве, то зарабатываем а, от переливов от, куратор, от куратора. В данном случае это буду я, то есть я буду активно развивать здесь свою команду. И смотрите, далее просто когда у нас а, появляются деньги, мы нажимаем вывести, здесь минимальная сумма для выплаты составляет всего 10 рублей. То есть также выплаты у нас осуществляются на PR-кошелек. Также вот здесь можно почитать новости, от, отзывы есть поддержка и есть чат. То есть здесь в чате можно просто заходить а, и общаться. Смотрите, здесь также люди общаются, пишут. То есть если даже есть какие-то вопросы, также можете, я думаю, зайти а, и задавать вопросы. В общем, вот такой совершенно простой, простой проект. То есть, здесь можно работать и можно зарабатывать. То есть здесь нету а, каких-то процентов, то есть, которые нужно выплачивать. Если мы привлекаем людей, а если к нам идут переливы от куратора, то мы уже зарабатываем. То есть, нам не нужно ждать каких-то процентов. То есть, если мы работаем больше, то, соответственно, зарабатываем больше. Если не хотим работать и привлекать партнеров, можно просто активировать уровни. Например, за 10, за 20, за 50 рублей я активировал сразу 3. И начать зарабатывать на пассиве, просто ожидая, когда к вам присоединятся партнеры а, и активируют а, какой-либо уровень. Друзья, в общем, на мой взгляд, вот такой интересный проект, я к нему присоединился, кому интересно, ссылочка в описании. Здесь нет каких-либо инвестиций под проценты, думаю, если даже 10-20 рублей или 50 вкинуть и активировать уровни, я думаю, это небольшие деньги для того, чтобы начать зарабатывать. В общем, кому интересно, ссылочка в описании, по данному проекту еще будут, конечно же, видеоролики. Если не подписаны по какой-то причине, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк. Есть вопросы, возможно, даже касательно данного проекта, задавайте в комментариях, всем отвечу и всем помогу. Ну и на этом у меня все, всем удачи и пока!